Привезли ä, компьютер от Эллен Вэйр. Погоди. А что там? Там внутри что-то есть. Может, это хорошая идея? Разбираем. Посмотрим, правильно нам все капитовище поставили или нет. Ну, стой, аккуратно. Ну, в принципе, достаточно прочный. Это удара за столикий корпус. В принципе, пока что надо царапин у меня не осталось. И вмятин нет. Как... как красивый матовый пластик. Олег дебил. Ну. Не надо..